Открой глаза, Москва! Ты куда-то спешишь и не замечаешь, как деньгами сорит. Ведь никто внимания не обращает, как телефон наши деньги съедает. Подумаешь, есть дела важнее, и в конце концов не стану беднее. Хватит! Дорогая связь отменяется! Москва меняется! Новый мобильный оператор Теле-2. Честно, дешевле.